Здравствуйте, с вами Тамара. И сегодняшний расклад для тельцов на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. Я вытащу 10 карт для вас, а потом мы посмотрим на любовь для тех, кто в паре и для тех, кто одинок. И обязательно посмотрим на финансы. Две лишние карты у вас. Что у нас под колодой под колодой у нас восьмерка посохов ну что ж карта занятости либо по работе вы будете очень заняты либо у вас будет много каких-то поездок может быть перелетов для кого-то командировки могут быть а еще восьмерка посохов иногда говорит о передаче информации очень активная переписка звонки какие-то видео звонки переговоры могут быть если, вы, если любовь – ваша тема, то эта карта иногда называется «Стрела Амура», то есть частые, частые контакты, частые коммуникации друг с другом. Или, может быть, ваши отношения на расстоянии тоже, и вы будете с друг с другом либо общаться, либо ездить друг к другу. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас девятка посохов, которую перекрывает карта Солнце. В основе вашего расклада Паш Пентаклей, в недавнем прошлом пятерка кубков, во главе вашего расклада шесть... О, карта влюбленных! В ближайшем будущем семерка мечей. Для вас, мои дорогие, восьмерка кубков, в вашем окружении Паш Кубков Надежды и страхи, двойка мечей. И чем все завершится? У нас туз мечей, семерка кубков и карта повешенного. Вот эти вот мы рассмотрим отдельно все три карты. Ну что ж, в центре кристалл у вас девятка посохов, которая перекрывает карта Солнце. Ну замечательная. Вы знаете, девятка посохов это карта Воина, карта который говорит, это твоя последняя битва, еще вот день простоять, ночь продержаться, то есть не опускай руки, продолжай бороться, то есть, видимо, уже было много, ты уже был в не в одной передряге, как бы, обычно на традиционной колоде даже показывают раны на теле воина, то есть жизненный опыт вот этот вот, ну, э, все равно надо еще чуть, чуть чуть чуть вот простоять, потому что потом будет, можно будет опустить вот это вот оружие, то есть перестать бороться и как бы расслабиться и наслаждаться жизнью. А будет чем наслаждаться, потому что вашу карту перекрывает карта Солнце. это самая последняя карта, самая позитивная карта в колоде Таро, которая говорит о новом начале. То есть тут мы выдержали все все какие-то трудности, проблемы, пережили все, и вот нам теперь судьба принесла вот такой подарок в виде карты Солнца. Это может быть для кого-то новые отношения, для кого-то новая работа, для кого-то рождение детей или беременность, поездки могут быть куда-то, где тепло, отдых какой-то такой, знаете, вот значительные недели на две – все-все самое-самое такое позитивное вот по карте Солнца. В основе вашего креста у нас Паш Пентакли. Паш Пентакли Пажи это дети в первую очередь. В данном случае ребенок может быть так же, как и вы, элемента Земли. Это девы, тельцы, козероги, либо это пажи иногда у нас носители информации. Вы можете получить какое-то сообщение по поводу денег по поводу каких-то ресурсов, или получить сами деньги. Но так как Паша, она мелкая карта, может быть, это какая-то небольшая сумма. Это может быть какая-то премия небольшая по работе, какой-то доход вы получите, небольшой заказ выполните, вам заплатят. Либо подарок какой-то денежный, может быть, вы получите. Но это не крупный такой. Но все равно, знаете, приятно. В недавнем прошлом у нас карта пятерка кубков. Пятерка кубков карта, когда мы плачем. Плачем, плачем над а, какими-то потерями. А, карта говорит, вот, что чего ты плачешь над пролитым молоком или над пролитым вином, уже не соберешь. А, обычно на карте нарисовано, что три чаши пере перевернутые, вот это пролитое вино или молоко но две еще полные, они стоят. То есть надо сосредоточиться на том, что осталось, то, что есть. То есть если у вас были какие-то потери в прошлом, может быть, в отношениях, может быть, по работе какие-то потери, может быть, финансовые потери у кого-то, но не все потеряно, потому что вот эти две чаши, они говорят о том, что надо подхватить их и двигаться в будущее. То есть сосредоточиться на вот, сегодняшнем дне, на будущем, из прошлого надо только брать урок. Погрязать вот в это вот, постоянно думать о прошлом, это просто тратить, бесполезно тратить время. Что еще? Потому что вот эти две чаши, которые остались, и говорят о том, что любовь еще будет. Полюбите еще, будут еще отношения. Если это деньги были, значит, заработаете еще. Да, понятно, что большая потеря, потому что три больше, чем два, но все равно надо быть более позитивным и сосредотачиваться на будущем. Во главе вашего расклада замечательная карта «Карта влюбленных». Ну, а, что тут добавить? Это карта серьезных отношений. Это любовь для кого-то. То есть это вот главная карта в вашем раскладе. Одна из главных карт в вашем раскладе. Ну, а... В первую очередь, это старший аркан, как я сказала, представляет знак зодиака близнецов. Если любовь не ваша тема, значит, может быть, кто-то из близнецов для вас очень важен в данный период. И вы постоянно думаете об этом человеке, постоянно у вас какие-то дела с этим человеком. Либо это еще карта выбора иногда. Если не любовь, то выбор. Выбор между черным и белым, мужское и женское начало. Понимаете, вот это вот совершенно разные варианты. То есть, например... Найти новую работу или, например, уволиться совершенно, заняться своим делом, бизнесом. Совершенно два разных варианта, вот что-то такое. И вы знаете, вот по этой карте, это вот выбор между черным и белым. Иногда говорят, ну, например, мужчина выбирает между двумя женщинами. Одна блондинка, одна брюнетка. Вот блондинка, например, она может быть надежная, но скучная. Вот. А брюнетка, наоборот, она как бы интересная, но непонятно, тут нету стабильности, неизвестно, как вот, может быть, такая вертихвосткая. Ну, вот что-то в таком роде, то есть совершенно два разных варианта, что, что вы выберете. Но а для кого-то это именно любовь, серьезные отношения, ведущие к браку, могут быть, может быть, или к совместному проживанию, это длительные отношения. В ближайшем будущем будьте осторожны, вас предупреждают карты, а карты всегда говорят, что предупрежден, вооружен, потому что семерка мечей – это карта э, воришки, знаете, человек делает что-то э, в темноте, то есть за вашей спиной, то есть что-то, что, -то, что э, не стоит вообще делать, эм... Что это может быть? Это может быть иногда человек притворяется рядом с вами, это какая-то измена, может быть, он говорит вам, что вас любит, а на самом деле там что-то проворачивает за вашей спиной, может быть. Либо это э, какие-то на работе, может быть, по, или ваш бизнес-партнер, может быть, какие-то э, операции проворачивает за вашей спиной за счет вас, за счет ваших денег, за счет ваших ресурсов каких-то. Что-то такое нечестное происходит э, за вашей спиной. Еще эта карта иногда говорит о плохо продуманной операции, ситуации. То есть, может быть, вы что-то хотите достичь, у вас какой-то план, но план плохо. Или мы иногда торопимся. Вообще, что, что такое семерка мечей? Это когда здесь, конечно, она по-другому выражена, иллюстрации, но нарисована лисичка, кстати, вот эта вот хитрость, человек пытается схитрить что-то. Обычно солдат, вот в традиционной колоде, прокрадывается в лагерь врага и пытается его обезоружить врага, забрать все, все сабли, вот эти вот мечи. Но не может унести все. И поэтому часть остается. То есть плохо продуманная операция. Захотите что-то сделать, но не все получится так, как вы вот задумали кто-то из вас. Для вас лично восьмерка кубков. Восьмерка кубков... Говорит о том, что вы ушли откуда-то, от какой-то ситуации. Обычно мы поворачиваемся спиной вот к этим восьми чашам. А что это восьми чаш? Это чаши, это те эмоции, которые уже отжили себя, которые нас уже не волнуют. Это уже какая-то отжившая себя ситуация, какие-то отношения. Это могут быть именно отношения, вы уже давно поняли. Потому что по карте, вот восьмерка чаш, тут нет драмы. То есть это не вот, не сегодня вы поняли, что эти отношения не работают. Уже давно поняли, просто вот созрели наконец-то. Не всегда, знаете, сразу есть возможность уйти или разорвать отношения. А вот э, пришел момент вот, для вас именно вот, повернуться спиной к этой ситуации. Если это отношение, значит, отношения вы разорвали и двигаетесь в будущее. Может быть, работа, которая давно вот, осточертела, и вы повернулись к ней спиной и двигаетесь. Э, вы знаете, двигаетесь в неизвестность. То есть, э, может быть, нет пока другой работы. Вы продолжаете искать, но вы можете себе позволить, вот как бы месяц-другой пока вот, быть в поиске. Если отношения, то мы всегда можем себе позволить быть как бы в одиночестве. Ничего в этом плохого нету. Поэтому тут, вот как я сказал, двигаемся в неизвестное, но нет никакой такой драмы. Вот созрели, пришел момент. Поворачиваюсь спиной и ухожу. В вашем окружении у нас Паш Кубков. Ну, Паш Кубков, замечательно. Кто-то что-то предложит вам. Если вы ушли с работы, я думаю, кто-то из знакомых или из близких может предложить вам что-то новое начать новую работу какую-то, может быть, или войти в бизнес какой-то, тут все замечательно. Ну, а кому-то Паш Кубков – это любовное предложение, это будут звать на свидание, вы пойдете на первые свидания, кто-то, может быть, будет посылать вам какие-то э, сообщения, такие, знаете, флиртовать с вами, это все такое эмоциональное, все такое приятное. В любом случае, если любовь не ваша тема, это просто какая-то приятная новость, может быть, потому что Паш – это носитель информации. Ну, ну, а помним еще о том, что пожета дети, в данном случае, может быть, ребенок элемента воды, раки, рыбы, скорпионы. В данном случае ребенок может быть очень мягкий такой. В вашем окружении, в вашем надежде и страхе, простите, двойка мечей, ну, боя... боитесь, боитесь, что... Боитесь принятия решения какого-то, может быть, это в вашем характере, что вы не любите принимать какие-то жизненно важные решения, которые, знаете, вот переворачивают всю жизнь, потому что возникает вот этот вот страх, эта карта страха, сделаю ошибку, вдруг ошибусь, вдруг неправильно что-то выберу или там приму какое-то неправильное решение, вот это вот, я думаю, боитесь, может быть, это часть неуверенности в себе, потому что люди, когда они уверены в себе, они уверены, в тех решениях которые которые они принимают ну и вот эти вот три карты удивительно у вас э, случайно я ну раз уж так получилось значит надо э, все три карты рассматривать в первую очередь у вас Замечательная карта Туз Мечей. Туз Мечей – это карта ясности, четкости. Это начать что-то с чистого листа и есть к чему, понимаете. Восьмерка кубков. Я ушел в неизвестность, но зато теперь у меня в голове все, э, чисто, все понятно, все ясно. Нет ни ничего, никакого недопонимания. Еще может прийти какая-то идея, может быть, какая-то мысль очень умная может прийти вам в голову. Вот это вот. И всегда тузы какой-то подарок судьбы. То есть, случайно, может быть, среди ночи вы, вам, вас озарит какая-то мысль, какая-то идея, может быть. Что-то такое вот интеллектуальное может как бы прийти в вашу жизнь. Семерка мечей, семерка кубков – это карта выбора. Ну, мало того, что... Особенно, вы знаете, для тех, кто, может быть, ушел с работы, и теперь вот вам вы ищете что-то в интернете, может быть, семерка кубков, это большой выбор. А где у нас сейчас большой выбор? Это в интернете, это мы подаем, например, свое CV, распространяем на разные позиции, и вот там вот вы рассматриваете, какие есть варианты. Будьте осторожны по семерке кубков, потому что не все, что там предлагается, или если, например, может быть, кто-то из друзей, или из вашего окружения вы распространили всем что вы ищете работу может быть вам предлагают но не все что предлагает оно хорошо для вас поэтому будьте э, придирчивы выбирайте с умом э, можете как бы что-то может оказаться э, не, не для вас вот так вот ну и карта повешенного говорит что может быть э, э, Возникнет какая-то пауза, то есть если вы тут ушли, например, с работы, и вы теперь ищете, и вот это вот как бы такая пауза, вы еще и не нашли ничего, и вы в поиске, и тут уже ушли. Такое вот, знаете, непонятное какое-то состояние по карте повешенного. Но не переживайте, карта повешенного очень такая философская, она говорит «смотри на ситуацию сверху вниз». То есть э, это хороший период для тебя, может быть, что-то обдумать, не зря вам выпала карта Туз э, Мечей, это карта такая интеллектуальная, то есть э, время как бы э, посмотреть на все вот именно с, с другой точки зрения. Ну, а для тех, кто ушел с отношений, кстати, у вас может в голове все проясниться, потому что, может быть, эти отношения как бы э, приносили вам какой-то стресс или еще что-то, а тут у вас все стало в голове спокойно и ясно, и на сердце, и на душе тоже, э, и кто-то из вас, может быть, решил начать новые отношения, и семерка... Чаш, это тоже, это может быть какие-то сайты знакомства, с кем-то, может быть, знакомитесь в интернете тоже. Тоже будьте внимательны, будьте осторожны, не торопитесь. И вот эта карта повешенного тоже говорит, может быть, иногда стоит взять паузу, не торопиться с новыми отношениями. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь. Обещала, у вас, кстати, было много любовных карт, но давайте более конкретно именно на любовь для тельцов. Первые три карты для тех, кто в паре. Рыцарь мечей. Восьмерка мечей. И пятерка посохов. Ну, а... Скорее всего, это вот тот, те люди, которые, это те тельцы, которые по восьмерке чаш ушли из отношений. Я думаю, что эти отношения для вас были вот так вот, как вы чувствовали себя в этих отношениях загнанной или загнанным в угол. Пятерка посохов говорит о частых скандалах, частых разборках каких-то, постоянных конфликтах. Рыцарь мечей говорит, я думаю, что вы убежите из этих отношений, знаете, вот вперед не глядя. Вот очень похоже на карту Восьмерка мечей. Опять-таки, помните, что это общий расклад. Это не обязательно, что все тельцы, кто в паре. Вот у всех такие вот конфликты. Но те, кто должен услышать это, они услышат. Для тех, кто одинок и в поиске. Карта Шута. Рыцарь пентаклей. И тройка мечей. Ну, я думаю, что для вас что-то у нас с любовью не очень как-то получается с тельцами на, на этот период, на сентябрь. Тройка мечей это карта разбитого сердца. Но я думаю, что поэтому вы одинокие, потому что у вас разбито сердце. Может быть, кто-то растопит ваше сердце, потому что у вас выпал рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли это молодой человек, так же, как и вы земной стихии, молодой человек или молодая женщина, это девы, тельцы, козероги. И карта Шута, она хороша, кстати, для отношений, она как бы говорит, что вы в эти отношения прыгнете, как в омут с головой, то есть начнете вот с нуля, вот это вот, как раз вот время вылечиваться от этой тройки мечей. Про рыцаря Пентакли хотелось бы сказать. Не, не рассчитывайте, что отношения с этим человеком будут развиваться быстро. Это самый медленный рыцарь среди всех э, трех рыцарей. Э, он будет каждый свой шаг просматривать, рассматривать, анализировать. Но это надежный человек. Если уж решил, так решил. Если уж решил развивать отношения, значит, будет развивать отношения. Тут стабильность. Вот так вот. Ну а теперь давайте посмотрим на финансы для тельцов на сентябрь месяц. Четверка мечей, пятерка мечей что ж такое то десятка мечей четверка мечей э, в первую очередь говорит о паузе какой-то причем пауза может быть начать если вы ждете чего-то может быть вы ожидаете кстати пятерка мечей э, это карта победы может быть вы отстаиваете что-то отстаиваете вот свое например вы под, может быть, просите прибавки к зарплате, и ваше начальство говорит, как вы будете это аргументировать, чем. И у вас хорошие аргументы. Вот я делаю то-то, то-то, то-то, нанимали вы меня на, на такие, с такими обе, обязанностями, а я уже выполняю то-то, то-то, то-то. И вот вы как бы карта победы. Я думаю, что это уже не первый раз вы просите, может быть, прибавки, потому что десятка мечей вам до этого могли отказать. Но вы все равно как бы передохнули, собрались духом, собрали, может быть, какие-то или в банке многие, кто... те, кто обращается, например, за ипотекой, за каким-то займом, может быть, за каким-то кредитом, вам, вам могли до этого отказать, но сказали, может быть, что надо подготовить какой-то другой пакет документов, вот вам, пожалуйста, 4 дня, 4 недели, 4 месяца, и я думаю, что вы добьетесь того, чего вы хотите». Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. У нас уже почти 99 тысяч подписчиков, и мне бы очень хотелось, чтобы нас стало 100. Поэтому, если вы первый раз на канале, пожалуйста, поддержите меня и подписывайтесь. До новых встреч. До свидания.